Привет, с вами я, Картан Геймс, и сегодня мы проходим на Комменчерс Story. Так, мы остановились на третьем уровне... А, нет, стойте. Сейчас, погодите. Э, дело в том, что на прошлом видео у меня было 16 минут, а записалось только 20. И из этого выходит, что я просрал несколько минут, но там ничего особенного не было. Мы просто... Э, Выбили, получается, что мы выбили. Мы, получается, вот отсюда. Или нет, нет, или я записывал. Короче, мы выбили магические предметы. Вот эти вот все. Вот, вот эти вот. Э -э, полный сет, получается. Ага, и еще Получается, что третий уровень у нас не записался. Ну ладно. Я думаю, это не так важно. Ай, ну так-то меч-то не неплохо, я думаю. Так, остальной доспех, обычный, здоровье, отлично. Тихо, тихо, тихо, вон топорик, опа. Так, сапоги магические, отлично, Все просто прекрасно найдет. Так, получается. Опа, атакуют сзади. Просто берете, гипнотизируйте того, что самый задний, если вы будете проходить эту вы, конечно. И он привлекает ваше внимание на себя. Вы подходите с другого. С другой стороны. И просто бьете их. А он вам помогает. А еще лучше, если их двое. Помощников. Так, проклятые вещи всякие. Ясно. Ну мы быстро идем. С такой техникой. Опа. Да нафиг. Ну что вы не можете его намочить? Он же.. Хотя может у вас снаряжение похуже. И кто знает, ну-ка. Фанатизм, я знаю. Что неподходящий момент использовать не слишком это и, и сложно но ну, ладно Ну, это что так чтобы километраж не засоить так получается ковушку опа о мы неплохо да И здоровье. Так. Зелеманы. Кристаллы. Золото. Так. Собственно. Вот того. Опа. Оп. А, недостаточно маны. А я простыкал эту надпись. Оооо. Вс ⁇ Это капец. Это... Это... Такой капец. Ну, просто... Всё, мы победили редкий щит кристаллы всякое такое так ясно буква да. разработчики все продумали и сюжеты все остальное на продумали одного настройку управления на андроиде это очень важно если на компьютере хоть как-то привыкнуть хотя я пробовал не пытайтесь там, трудно всем. То здесь вы не, не сможете там привыкнуть к размеру кнопок, потому что это жутко неудобно. Лично мне доставляет большой дискомфорт. Ну не знаю, как вам, но ну, мне да, я такой. Так, ладно. Опа. На. По мочи и все. Дальше. Так, о, о. Зелень манный. Прекрасно. При... Так, извините. Так, ох, как всегда. Вот остановишь нам паузу, потом вернешь их и поймет, что. Так, ладно. Кристаллы. Золото. Так. Опа. Мочи. Да надо. чё ты? О. Во. Вот так. На и на... Так, здоровье. Манна, кристаллы. Вперед. Опа. А, Всех раз... раздолбал. Ладно. Скоро босс будет. Надо сосредоточиться. О. Кольцо. Отлично. Кольцо. Причем два кольца, кажись, да? Сейчас подождите. Золото, так. М -м, минимум стоп. Винтарь. Да, два. А, два обычных и одно поврежденное. Недостаточно фаильное, ладно. На. Двадцать. Четыре. Опа. Хоп. Поняли. На. Ага. Не тут-то было. Опа. Так. У меня... О, здорово Тих -тих. получается все да в босс пройдем так прохляый меч продать все продать а вот это интересно Тридцатку 132 а тут 30 так что... все продаем. Так, 33, 33 и 70. Сравнили нет. Т... Битва с боссом, тень гиганта. Супер! Ну, просто лучше некуда. Ну, куда тут? На, все, на. Я-то пожалел. Ты... Нет, как будто, да? Опа. День гиганта. А, на. Ты получил новую. Ты победил. Босса-тень гиганта. Ты получил новую способность босса. Теперь ты можешь призывать свою тень. Твоя тень будет сражаться с тобой плечом к плечу. плечу. Ты переходишь в последнюю главу. Удачи. Вот что хорошо, то что я перехожу в последнюю главу, и мы начнем вторую главу. Она есть. Да, мечта алхимика. Так, вперед! Так, получается, так и так, так, так и так. И вот, что еще Так, руны. После открытия второй главы будут доступны руны. И вот как раз-таки эти руны, самое интересное, по ним я проведу отдельный гайд. Какие способности, какие они э, дают, этим. Бонусы. Как их лучше вместе с собой перекрещивать, если у вас там, этот. Так. Например, как заработать деньги или набрать много предметов с помощью э -э -э, там, этой, богатства. Руны богатства. Есть такая руна, да. да что ж вы так дохнете то о, шлем. Неплохо. Опа. Здорово. Ха-ха. Два, ч... Два человека, которые будут драться мечами э -э легендарными. Вот. Я бы назвал это дисбалансом и читерством. Но раз игра позволяет, то пускай... О, щит новый ура. Блин, давай возьми ты его. Все, и золото. Эм да, три человека теперь у меня будет. Опа. О. Да. Ай, недостаточно маны. Все, и это-то... На... Мочите за меня, Шлем обычный. Так, зеленое здоровье, милиманы. Типа, ага. Все. Я очень сильно... Ой, очень сильно... На, на. на, мочи, мочи, мочи. На, на, Ай. У меня очень много вещей. Теперь их продам и куплю ящичек. А в ящичке можно выбить очень тупо, топовый лут. Кстати, о, обычный темный меч. А он мне уже выпадал. Ай, на тень можно использовать? Нет, это же тень. если быстрее, пожалуйста. Так. Мне бы еще чуть-чуть манная Блин! Не, я щит не поломал еще. На. Нам, добили. Есть. Так. О. -о, -о. Хорошо наварился. Так, зелье, здоровья. Кристаллики. Вот кристаллики обязательно надо собирать. Потому что без них ни воскрешение, ни ящичков топовых вы не купите. Так. 124 и 120. Брать учитывая. 67 и 101. Да. Вс. Продаем, продаем. Подаем, продаем. Продаем. Магический. Ну вот этот, либо вот этот, лучше вот этот да, легендарный не ни на что его не поменяю. Так, о да, скоро заканчивается всем. Ладно, давайте пойдем последний уровень и, пожалуй, закончим. Так, так. Я бы еще хотел поснимать, но длинные ролики никто не хочет смотреть, как ни странно. Удерживается максимум по минуте. Я этого бы не хотел. Пойдемте. Пойдет ли не Точно, ХПшку так, так.